Всем привет, дорогие друзья! С вами Буйк, и сегодня мы с вами поиграем в Turbo Dismount. Вы наверняка помните эту игру, потому что она была еще на мобильных устройствах. В далеких, тысяч... далеких 2012-13 годах, если не раньше. Ну а сегодня мы с вами поиграем в эту игру уже на ПК. Ну, не будем долго задерживаться, так что погнали! У нас приветствует такая э, неизмысловатая и простая менюшка. И здесь две кнопки: Customizations и Play. Customizations. Select Face. То есть я серьезно могу выбрать Face. Окей. Так, Face. Так, Face, Face. О, боже, как много Face, Face. Так. Эээээ... Это же Face? А, ну да, Face. Ну, определенно Face. Так. Так, ну я выбрал. Максимально грустно, максим-максимально грустно, на моей голове волос не густо. Ну да, ребят, это просто шедеврали. Так, сейчас мы поедем вперед, как я понимаю. И нужно выбрать скорость. Давай-давай-давай-давай. Уронился Как музычка в тему заиграла Как нам выбрать другую дорогу? Мейн меню Let's keep going Давайте выберем Ух ты, вот это испытание для Фейса Сейчас он поедет вперед Ну что Фейсушка Ждем Едрить, сколько перелома было Давайте выберем другую дорогу Что мне подскажет моя правая рука? Я что, попасть не могу? Куда попал? На парковку, да Я так понимаю, Фейс сейчас здесь будет искать свой лимузин Чтобы поехать в магазин Гучи в Санкт-Петербурге Это, как мы, я понимаю, вид от первого лица Давайте посмотрим, что будет видеть Фейс Когда он будет ехать вперед эй я я я я я я я я Выберем другую дорогу. Мне почему-то не понравилась эта трасса. А вот, вот это просто, вот просто шедевральная. Ох ты ж вы видите, да? Вы тоже это видите. Ну, здесь нужна максимальная скорость. Да, это было идеально. Идеально максимальная скорость. Там нет Марьяны, успокойся. Давайте выберем другую дорогу. Мне что-то на наскучило. Давайте выберем самое хардкорное. Родблок Bridge. Это что, сосиска в тесте? На колесах? Даешь максимальную скорость. Поехали, поехали, поехали! Так, я бы выбрал сейчас другую трассу. Все-таки скоро наступит Новый год, поэтому выберу что-нибудь такое снежное новогоднее. Раз, два, три. Погнали. Опять не максимальная скорость. С подарочками. Когда уронил Гуччи в Санкт-Петербурге. Какая естественная поза. В общем-таки, в эту игру можно играть бесконечно и загружать разные лица. Даже вы можете загрузить лицо своей училки. <с> Я думаю, прикольно получится. Вы сейчас, наверное, спросите, как это так? Ты долго не снимал летсплей, а потом раз и взялся. Как вы знаете, у меня было очень много проблем с программами, которые записывают игры. И они просто максимально глючили на моем ведре. То ли они делали вид, что записывали, а потом я открываю файл на один килобайт, то они записывали файлы магическим образом куда-то пропадали, то они записывали с какими-то необыкновенными лагами. Но тут мне пришло спасение, я наткнулся на одну программу, которая называется Movavi Game Recorder. У этой программы очень простой интерфейс, то есть здесь вы сможете выиграть игру или рабочий стол, вы будете записывать, вы можете регулировать громкость игры при записи, вы сможете включить и отключить микрофон, вы сможете записывать с веб-камеры, вы сможете выбрать разрешение экрана, с которым вы записывать а также частоту кадров в настройках вы можете покопаться и там изменить например папку для сохранения второе преимущество программа в том что у нее абсолютно нормальный русский язык в некоторых программах бывает такой коряво переведенный но здесь нет здесь все абсолютно нормально и понятно Программа доступна в трех платных версиях: это персональная лицензия, пакет Game Recorder Plus и бизнес лицензия. Скорее всего, вам не, не понадобится бизнес лицензия. Хочу обратить ваше внимание на пакет Game Recorder Plus. За 1690 рублей вы получаете две программы. Это, во-первых, программа для захвата игр, и вторая это видеоредактор Plus. То есть, во-первых, вы сможете с легкостью записывать игры, и во второй программе вы сможете с легкостью их монтировать. Тем более, в видеоредакторе есть уже встроенные эффекты. То есть в обычной программе монтажа вы сначала ищете футаж, скачиваете его, убираете там фон с помощью эффекта хромакея, и это занимает кучу времени. Здесь же у вас уже есть все эффекты в программе. Согласитесь, лучше потратить деньги, чем потратить время. В тот момент, когда время это не бесконечный и непополняемый ресурс.